Здравствуйте, в эфире школы студии КИры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 4 по 15 мая 2022 года. Май 2022 года основная стихия месяца воздух. Май месяц полной трансформации, быстрое принятие решений и закрытие кармических долгов. Правит месяцем пятерка. Это число информации и умение ее переработать. В этот месяц следует продолжить все планы, прописанные с Нового года, и особенно планы апреля. Первые важные числа – 4, 13, 22. Это числа усиления информации. Наше тело будет в эти даты переформатироваться. 22 мая – еще день святителя Николая. День высокой молитвы. Также 5, 14 и 23 мая ⁇ дни нумерологического портала. Обращайте внимание на знаки и сны. Сны могут быть вещими, встречи знаковыми, судьбоносными. 5. Число мастера ораторского искусства и влияние на события и важные отношения с людьми 4 мая среда день используется для избавления от чего-то ненужного старого отжившего выбрасывайте старое обновляйте вещи и идеи наводите порядок в доме очищайте ум и тело духовными практиками можно молиться и поститься. Совершайте любые изменения в жизнь, избавляйтесь от вредных привычек. Это хороший день для уборки, ремонта, наведения порядка земляных работ. Можно сделать стрижки, проводить очистительные физиологические процедуры, такие как очистка желудка и подобные, медицинские процедуры по удалению зубов или органов но не для операций по сохранению и лечению органов и зубов. Начинать диету, заканчивать отношения, оформлять развод. Возможно, также разрывать договоры, увольнять сотрудников. 5 мая. Четверг. Смена месяца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 Заключить обязывающие нас соглашение, количество обязательств только возрастет. Если же речь в договоре только о деньгах, денег станет больше. 6 мая. Пятница. Одинокий день. У этого дня есть эффект разъединения, разделения, полный благоприятен для свадеб, установления партнерств, групповой деятельности.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 Отъезда в путешествие, начало курса лечения или диеты, обращение за медицинской помощью, религиозных обрядов, молитв, обращение за благословение, поступление на курсы и начало учебы. День имеет эффект удвоения успеха. Но этот день не использую для решения юридических вопросов, поскольку успех...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 Даже предать. Поскольку это день равновесия, он означает сбалансированность позиций. Он благоприятен для имеющих слабую позицию. И не столь хорош для имеющих сильную, поскольку условия могут сравняться. Поскольку в переговорах условия у сторон окажутся равны, этот день подходит для выравнивания отношений, поиска компромисса и заключения мира. Но день не дает возможности занять преимущественное положение. Поэтому считается, что он не подходит для судебных разбирательств и соревнований, если требуется победа. Ведь день приводит к затягиванию процессов, выравниванию позиций и ничей, заключению мировой. И Этот день подходит для лечения болезней, борьбы с эпидемиями,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 для начала долгосрочных проектов, например, создания семьи. 10 мая. Вторник. День опасный, непредсказуемый портальный. Следует провести его по возможности в уединении, размышлениях и медитации, молитве, духовных практиках. Нельзя в этот день ссориться, тратить деньги, строить планы. Планы могут рухнуть. Отраты в этот день могут привести к долгам. 12 мая. Четверг. День мощной огненной энергии. День принятия решений и действий. Чтобы все планы сбылись и следует продумать до мелочей. День партнерских отношений. Желательно планировать совместный бизнес с теми, кому доверяете. В этот день следует завершать проведение обрядов на природ в день, намаливание кошелей и лунных дорожек, лекущих деньги в дом. 14 мая. Воскресенье. Полнолуние. Будьте осторожны с бытовыми приборами, электричеством, огнем. Если проводите в эти дни обряды на очищение дома огнем и свечой, будьте очень осторожны и внимательны чтобы не получить ожоги во время чистки, Хотливо. Особенно будьте внимательны во время работы с очищением золотых украшений от зависти, негатива. Сфера здоровья. Желательно на растущей луне проводить обряды на омоложение, проводить духовные практики, медитации и обряды активации ДНК. Можно пить зеленые и красные чаи, посещать косметолога или делать маски по уходу за телом, лицом. Можно проводить дни легкого однодневного поста или голодания, заниматься простой или скандинавской ходьбой, соблюдая питьевой режим. В это время во время прогулок в парке или лесу будьте внимательны. Появились первые клещи. Соблюдайте меры предосторожности, гуляя в лесу или парке. Будьте внимательны с детьми, особенно мальчиками и подростками. Этот период для них травмоопасен. Сфера любви. Майские дни полны тепла и нежности. Проявите заботу о своих близких. Говорите им комплименты. Делайте подарочки и сюрпризы. В начале лунного месяца не подначивайте мужчин, не говорите им полкости, не сойтесь с ними. Ссора может перейти во враждебность и долгие конфликты. В этот период проводите семейные ужины или обеды, совместные чаепития со всеми членами семьи, родителями, детьми, бабушками и дедушками. Можно устроить совместную прогулку на свежем воздухе в парке или сквере. Сфера денег. В текущем месяце нежелательно брать кредиты, поскольку расплачиваться придется долго. Нежелательно проводить сделки и покупку недвижимости. Крупной бытовой техники автомобили, кроме тех дней, которые благоприятны и подходят для совершения дел. Начало месяца подходит для проведения обрядовых действий на прирост денежной массы. 5 мая пройдет практикум портал денег касать. Портал денег, который вы сотворите своими собственными руками, наполните его своими желаниями и активируете на исполнении значительно Увеличивающий приток денежной реки и усилит все ваши намерения в сфере денег. Принимайте участие и расширьте свои денежные возможности. Регистрацию и условия вы можете посмотреть на сайте ру Правит этим периодом руна Турисас. Она структурирует пространство задумки и дела под себя. Это облегчает делателю или мастеру совершать действия легко и быстро, а также создает некий буфер безопасности. Порядок в ранее структурированном пространстве постоянно нарушается изнутри и снаружи. Недостаточный порядок в окружающем пространстве является стимулом к действию турисас. Итогом этого действия является наличие вокруг мастера пространства порядка, без хаоса и разрушений. Применение руны Турисас в магии предназначена для пробуждения глубоких, дремлющих сил природы и человеческого подсознания. Руна «Размышление». Ее пишут, желая поразмыслить перед решающим шагом, еще раз все обдумать взвесить все за и против она помогает сосредоточиться оценить свои поступки избежать поспешного решения оберегает от обмана и самообмана основная задача магической силы руны турисас создание структуры исполнения желаний планов и упорядочение хаоса и это связано в том числе и с тем что посвящена эта руна Богу Тору, Богу, который хранит город богов от сил Хаоса и срождается с его представителями-великанами. Считается, что руна Турисас эффективно помогает при необходимости сосредоточения достижения самодисциплины при медитациях, в любом деле, требующем четкого контроля или самоконтроля. Вместе с тем следует соблюдать определенную осторожность при работе с этой руной. Нередко считается, что действие ее может иметь несколько недобрую окраску. На этом я с вами прощаюсь. Хороших и плодотворных вам дней. До новых встреч.